Первая новолуния после коридора затмений произойдет 30 мая 2022 года в 14.30 в знаке зодиака-близнецы, который принадлежит к стихии воздуха. В первой половине дня желательно подвести итоги предыдущего месяца, закончить велотекущие дела и открыть свое сердце новой жизни. Управителем новолуния в близнецах является Меркурий. До 4 июня планета в ретроградном движении. В знаке Тельца. Гармоничный аспект Меркурий-Плутон способствует конструктивным преобразованием, трансформациям негатива в позитив. Это новолуние откроет возможности для глубоких обновлений в результате взаимообмена ментальными, интеллектуальными и информационными составляющими нашей жизни бог греческой мифологии гермес меркурий у римлян покровитель дорог путешественников и торговли а также изворотливости хитрости обмана воровства отвечал за различные науки и ремесла учебу письменность ораторский дар красноречие способности что-либо делать руками ему приписывались изобретение музыкальных инструментов кроме того гермес покровитель юношества, атлетов, бог гимнастов. Он перемещался в крылатых сандалиях со скоростью мысли, был посланником богов. Новолуние – это начало цикла. С этого момента необходимо действовать иначе, не так, как в предыдущий лунный месяц. Стихия воздуха связана с интеллектом, речью, общением. Это основные ресурсы на ближайший месяц. Удача сопутствует тому, кто готов сделать первый шаг, не боится начать разговор, анализирует сложившиеся ситуации. В этом случае обстоятельства формируются наилучшим образом для того, чтобы любой процесс развивался правильно. Поскольку управитель новолуния все еще ретроградный, то многим людям не хватает веры в себя. Поэтому очень непросто собраться с силами сконцентрировать свое внимание на главном. Часто поступает искаженная информация, требующая дополнительной проверки. Но уже после 3 июня общий фон станет гармоничнее, а мышление яснее и свободнее. В ближайший лунный месяц, то есть с 30 мая по 28 июня 2022, выражены огненные энергии, дружественные стихии воздуха. Это период активных контактов и волнующих перемен. Не упустите благоприятные возможности этого периода. Начинайте новые проекты, проявляйте инициативу, завязывайте знакомства. Происходит активизация новых идей. Предоставляются необходимые условия для повышения уровня профессионализма через новые знания. Новолуние 30 мая обладает динамикой, ему присуща энергия и сила. Люди становятся подвижнее, стремятся к новым знаниям и расширению мировоззрения, что в результате даст прогресс в разных жизненных сферах. Активные энергии огня и воздуха способствуют творческим настроениям, наполняют энтузиазмом. Но также есть люди, которые застряли в низких вибрациях, их действия и мысли разрушительны. Такая публика ярко себя проявит своими странными неконструктивными действиями, эгоизмом, высокомерным поведением. Будьте внимательны к окружающим, волков в овечьей шкуре будет встречаться довольно много в ближайший лунный месяц. Новолуние в первом знаке стихии воздуха, в Близнецах, символизирует безграничность, чистый потенциал, неограниченную свободу. Энергия новолуния 30 мая настолько велика, что она может послужить причиной многих событий в жизни тех, кто стремится к познанию истины. «Слово – самое сильное оружие человека», — это сказал Аристотель. Поэтому люди, обладающие ораторским талантом, смогут открыть все закрытые до этого двери. Успеха можно достичь в тех сферах, где нужно говорить, доносить информацию, формировать общественное мнение. Период рассвета для манипуляторов. Количество пропагандистской информации возрастет, но тот, кто способен мыслить критически, вряд ли попадет под негативное влияние. Новолуние в Близнецах выражает принцип творческой коммуникации, символизирует ясную работу сознания на высоком уровне, являет идею воплощения в реальность в соответствии с гармонией бытия. В этот период Вселенная показывает ориентиры на самостоятельные личные инициативы, главное их распознать. Чистое сознание, способность анализировать и синтезировать знания позволит выйти без ущерба и вреда даже из самых сложных ситуаций. Июнь – один из самых благоприятных месяцев 2022 года. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы приблизиться к своим целям вплотную, обрести уверенность в себе и в своих силах, способностях, талантах, профессиональных и деловых качествах. Это период развития и расширения контактов, связей, коммуникации, знакомств в образовательной, научной и деловой сфере. Новолуние в Близнецах дает возможности и шансы получения новых знаний, образования, проясняет работу сознания, улучшает мыслительные процессы, конкретизирует ход рассуждений, усиливает ораторский талант, способность выражать свои мысли письменно. Наиболее продуктивный период начинается с 4 июня и до новолуния в Раке 29 июня. В этот период постарайтесь решить все вопросы, связанные с учебой, образованием, логистикой, организацией информационных потоков, обучающих мероприятий, наилучшее время для интеллектуальной деятельности, так как, так как энергия знака близнецы усиливает и развивает мыслительные процессы. Меркурий войдет в этот знак 14 июня, что еще больше активизирует потенциал новолуния в близнецах, которая произойдет 30 мая. 30 и 31 мая – дни творческих замыслов и планирования. Важно не перегружаться физически и эмоционально, поменьше общаться. Успеете все это сделать чуть позже, в июне. То, что спланируете 30 и 31 мая, впоследствии успешно реализуется.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 Особенно сильно ощущать влияние новолуния в близнецах представители этого же знака зодиака, а также весы и водолеи. Это время вдохновения, получения необходимой подпитки, что позволит находиться в гармоничном состоянии в ближайший лунный месяц. Отличное время для поездок, сделок купли-продажи, решения спорных вопросов, работы с документами. Стрельцы могут почувствовать себя не очень комфортно, так как новолуние 30 мая происходит в оппозиционном знаке. Период конфликтов, противоречий, сложного выбора. В новолуние и в ближайшие дни после него старайтесь больше времени проводить на природе для накопления сил на предстоящий лунный месяц. Девы и рыбы сталкиваются с препятствиями, особенно в начале лунного месяца. Скорее всего, обстоятельства сложатся так, что ваша уверенность в себе и сила воли подвергнутся испытаниям. Вы можете оказаться в ситуации, которая заставит вас усомниться в своей правоте или будущем успехе вашей нынешней работы. Успех зависит от вашей способности или желания противостоять чужим требованиям, противоречащим вашим убеждениям. Овны и львы способны достичь и достигнут поставленных целей, если сумеют преодолеть раздражение и учтут поджелания и интересы окружающих. Начало лунного месяца – наилучшее время для внимательного анализа своего реального положения и обдумывания общей стратегии действий на ближайшие несколько месяцев. Тельцы, раки, скорпионы, козероги – возьмите паузу перед тем, как принять решение и предпринять определенные шаги. Какое-либо действие в дни новолуния может привести в лучшем случае к нестабильности